Привет, мой дорогой друг. Хочу тебе показать игру. Называется Шахматы Ультра. Очень крутая игра, и вот честно, очень крутая игра. Это не троллинг, ничего такого. Но перед этим, давайте поговорим о Nightcrow. Хотел вообще вот Nightcrow записать видео, но пару слов просто вставлю о этой игре. Мне кажется, Nightcrow это клон Трон and Liberty. Вот, что-то, я не знаю, я посмотрел пару стримеров от самих разработчиков, как бы видео то мне как-то не очень. Особенно видео с массовым замесом, который ни разу не сделан на компьютере, и он очень такой гладкий. Как будто там рендерили эту картинку, где где-то 4 видеокарты 4090 Ti, ну не знаю, очень спорный вопрос. Как бы игра на Unreal Engine 5, там нужен очень хороший SSD-шник, я думаю, еще много людей на... В жестком диске сидят кайлы. Как это не звучало бы странно в 23 году. То не знаю, двоякие чувства. Я не хочу просто много говорить об этой игре. Вот что ты думаешь от Nightcrow? Nightcrow! Теперь раздача шахмат Ультра. Я тебе говорю, она тебе понравится. Если ты хоть немножко знаешь понимаешь, что такое шахматы, как ходят фигуры в этой игре. Тебе она понравится, я тебе говорю. Потому что ты можешь выставлять, с какого положения тебе смотреть, можешь выбирать сами шахматы, саму доску, даже место, где находиться в этой игре. Там в какую комнату. Очень неплохая музыка, плюс плюс атмосферные звуки, какие-то шумы, там, машин за окном. Ну, музыка надоедает через 2 часа, то и выключаешь, но, а так, в целом, игра очень крутая, вот, честное слово, я залип на 4 часа. Если что, мне за это не платят, если ты думаешь, я там, разы типа, получает что-то за это. Мне за это не платят, просто мне понравилась эта игра. Лучше стратегии, ну... Я не знаю, 8 или 9 уровней сложности, я пока поиграл на первых трех. Если мы возьмем первые две, то там не очень умный компьютер, который просто отдает свои главные фигуры, это как ферзя. А, и также я не знал, что если ты заходишь любым количеством пешек до вражеской клетки, то ты можешь взять сколько хочешь ферзей, это очень прикольно, очень интересно. Вот начиная с третьего уровня сложности, мне просто интересно, если ты будешь играть, напиши на каком уровне сложности ты застрял. Потому что мне пришлось проиграть 10 раз, чтобы понять, как думает компьютер и на что и зачем он охотится. Потому что важность каждой фигуры, это нужно понимать, это как ферзь, ладья или слон. Конь очень крутой, потому что он ходит буквазю. Сейчас игра раздается совершенно бесплатно, то я оставлю ссылку в описании под видео. Также там какие-то плюшки на варшипс. Если ты играешь в варшипс, то забери эти плюшки. Тоже оставлю в описании под видео. Так, ладно, с вами был Розе. Всем пока.